Сука! А ты видел, как он? Ракет... Да, я видел, как мне кинул. Прикинь! Сейчас будет второй заход. Ебаный в рот, смотри, что делают, сука. А тебе стреляли поздно уже. ПВО, не спите! Можно из которого увидим? Есть, смотри, сука! А ракету не видно! Попали по ходу по складам! Охуеть! баный в рот!